Здорово, зрители психфака Немиркин. Переживали ли вы в прошлом что-то травмирующее? Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Traumatic Stress, примерно 70% взрослых людей в США пережили или переживут травматическое событие в своей жизни. Так что это не такая уж редкость, как вам кажется. В то же время люди часто полагают, что травма влияет только на разум, возможно, в форме посттравматического стрессового расстройства. Однако на самом деле она может повлиять и на ваше физическое состояние. Итак, вот пять физических признаков перенесенной травмы, которые большинство людей не замечают. И прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы пытаетесь справиться с травмой или страдаете от какого-либо психического расстройства, мы настоятельно советуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по психическому здоровью и не ставить диагнозы себе или другим. Первое. Борьба или бегство. Травма часто заставляет вас чувствовать, что за каждым углом вас подстерегает опасность. В ответ на это ощущение опасности может включиться система бой или бегства. Некоторые физические проявления этой реакции борьбы или бегства, внезапное чувство повышенной бдительности и ощущение тревоги или возбуждения. Этот страх не обязательно должен быть связан с возможным физическим насилием, он также может быть вызван боязнью получить травму или подвергнуться эмоциональному или словесному нападению, или даже необходимостью пережить унизительный опыт. Тем не менее, существуют различные способы лечения этого симптома. Мышление – отличный инструмент, который поможет вам научиться успокаиваться, когда вы чувствуете себя подавленным. Если вы работаете с психотерапевтом, вы можете обратиться к нему с предложением о проведении когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия может дать вам инструменты, необходимые для того, чтобы по-новому интерпретировать окружающую среду и предполагаемые угрозы. Второе – хроническая усталость. Хроническая усталость может быть побочным продуктом различных проблем с психическим здоровьем, а также травм, полученных в прошлом. Поскольку ваш организм не рассчитан на постоянное ощущение длительного и высокого уровня стресса, в итоге вы можете столкнуться с хронической усталостью. Бои или бегства должны происходить короткими вспышками, а не длительными периодами времени. Исследования даже показали, что у людей с посттравматическим стрессовым расстройством в 8 раз выше вероятность развития хронической усталости. К счастью, существует множество методов, которые помогут вам справиться со стрессом. Самый популярный метод – медитация. Поначалу это может показаться пугающим и трудным, но существует множество образовательных приложений и онлайн-руководств, которые могут помочь. Номер три – хроническая боль. Иногда травмирующие события могут стать причиной физической боли. Существует бесчисленное количество исследований о связи разума и тела, показывающих, как наши эмоции могут влиять на нас физически. Например, мы знаем, что физический дистресс может привести к психическому дистрессу и наоборот. Также проводились различные исследования, анализирующие травму и хроническую боль, в частности, фибромиалгию. Исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что пациенты, пережившие травму в детстве, чаще отмечали симптомы фибромиалгии. Другие исследования также изучали нейронную структуру того, как мы воспринимаем травму и как она влияет на восприятие боли. Поэтому, если вы испытываете хроническую боль в результате травмы, возможно, вам стоит поработать со своим врачом и терапевтом, чтобы устранить как психологические, так и физиологические последствия травмы. Номер 4. Дистресс ЖКТ. Испытывали ли вы раньше дистресс ЖКТ? Возможно, в прошлом, в виде тошноты или газообразования прямо перед важной презентацией. Так вот, желудочно-кишечный дистресс – это неизвестное и недооцененное физическое проявление прошлой травмы. Желудочно-кишечный дистресс в результате травмы – это не просто временный дискомфорт, он может привести к таким проблемам с кишечником, как воспаление, дисфункция или раздражение. Кишечник содержит так много необходимых нейротрансмиттеров и находится в постоянной связи с мозгом, что важно обращать внимание на любые необъяснимые проблемы с кишечником, если они возникают. И номер пять – хронические головные боли. Наше тело часто хранит напряжение и стресс в разных местах. Самое популярное место – это верхняя часть тела, а именно голова и шея. Если у вас нет заболеваний, которые вызывают частые головные боли, возможно вам стоит рассмотреть в качестве возможной причины неразрешенную травму. Существуют различные способы лечения головных болей напряжения, например, прикладывание горячего или холодного компресса. Но лучшей альтернативой при этом типе хронических головных болей может быть работа над устранением травмы. Для этого настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту по психическому здоровью, поскольку он может научить вас методом преодоления стресса и тревоги, которые вы испытываете. Один из последних видов лечения называется соматическим переживанием. Это вид терапии, ориентированный на связь разума и тела и направленный на устранение физических и физиологических симптомов таких событий, как горе, травма, тревога и депрессия. Сначала лечат физические проявления травмы, а затем обсуждают психологические симптомы. Испытывали ли вы какие-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.